Мужики, всем привет. Короче, у меня сегодня посылочный день. Я одни отправляю, другие получаю. И так пачками. Сегодня, после обеда. Вот. Вот эта коробка из-под Болгарки. Это коробка из Москвы. Вес 23700. Заказ. А вот нижняя моя. Вес у нее. 17600 Пришлось вот на каре привезти сюда, на ручной. Тяжелый капец. Вот меня интересует вот нижняя больше всего. Но распечатывать ее буду завтра. Так, распечатываем посылку. коробки, еще одна коробка. Надо как бы ее достать еще. Придется разрезать аккуратно. Нифига, он огромный. Обалдеть. Ого, Обалдеть. он огромный. достану завтра <с> блин любопытство все-таки но ну, мало ли че это вот релейный стабилизатор напряжения 10 тысячник стабилизатор задержка байпас сеть LED дисплей это уличный стабилизатор а, работает от минус 40 до плюс а, от минус 30 до плюс 40 вот как то так завтра подключен и запитаем всю мастерскую от него в общем достал из коробки чтобы почитать надписи на другой коробке вот такие вот здесь обозначения входное напряжение 105 265 вот 6 видов защиты задержка скорость защита повышенного пониженного вот от 95 вольт в защиту уходит. И от свыше 280 вольт уходит в защиту. Вот такие вот дела. Ладно, это никому не интересно. Наверное, не знаю, на и обзор делать не буду. Повешу его там за мастерской, так как он считается уличным вот. стабилизатором напряжением. Буду снимать он про всякую про всякую фигню. А эта фигня, как и вот эта фигня. Кстати, плазморез у меня уже был на момент снятия компрессора. А, снятия видоса про компрессор. Плазморез у меня уже был. Это никому не интересно. Это тоже никому не интересно. Интересно, железяки. Будем снимать видос, мужики, про железяки. Все, всем пока. С вами был Санек. Скоро увидимся. Вон я своял кое-что.